Мы славно гуляли в республике вашей, мы доллар черпали полной чашей, пока вы тут пили, мы вас разорили, заводы продали, богатыми стали. И вам всем здоровья, живите богато, а мы отправляем ресурсы на запад, и чтобы ни крошки у вас не осталось и чтобы здоровых детей не рождалось, за ваши ресурсы дадим мы вам шприцев и спиртоцистерны до смерти упиться, наркотики в вены, вливайте богата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 Дадим казино, сигареты, секс-фильмы. Курите, пейте, рожайте дебильных. Больные уроды для нас не опасны. Мы вас уничтожим поддельным лекарством. Вы все постепенно умрете бомжами. И участь такую вы выбрали сами.